Запомни одну простую вещь, что все женщины хотят общаться с мужчинами, у которых в жизни все хорошо, которые позитивные, яркие, интересные, которые будут решать ее проблемы. Ну или, по крайней мере, она надеется, что ты будешь эти проблемы решать. И чем выше уровень девушки, чем она красивее, чем она ярче, чем она а, больше достигла уже в своей жизни, тем она хочет парня, у которого позитивный лайфстайл еще лучше, чем у нее. Если ты живешь скучной, неинтересной жизнью, если ты погряз в своих проблемах, если ты не видишь яркости вот той самой жизни, в которой ты сейчас живешь, если тебе не хватает вот того, знаешь, прикрутить, что чтобы стало ярче, и все кажется серым, будничным, рутинным, и ты пытаешься, но ты притворяешься, ты неестественен, тогда, конечно же, тебе нужно что-то с этим делать. Первая рекомендация. Тебе необходимо максимально концентрировать свое внимание на хороших вещах. Ну, допустим, заплатили тебе зарплату, или ты победил в покере, или, я не знаю, у тебя получилось закрыть крутую сделку. Если ты скажешь, а, ну окей, либо там забудешь Или, ну, быстро порадуешься и пропустишь этот момент То влияние этого мощного позитивного события На твою подсознательную часть На твою бессознательное будет очень слабеньким И ты себя будешь недооценивать И ты не получишь максимум удовольствия и позитива от этого события Поэтому запомни, концентрируя внимание, ты получаешь вот из 10-9 единиц мощности этого позитивного события. Удерживай внимание как можно дольше на этой позитивной вещи. Продли свое внимание. Чем больше ты продлеваешь, тем знаешь, как вот радиационное излучение. То есть ты находишься под излучением позитива и ты начинаешь притягивать позитив в свою жизнь. И Этот позитив на тебя влияет. То есть такая обратная, приятная штука. То есть удерживай внимание. Это второе, что нужно делать после концентрации. Также каждый день происходят у тебя яркие, интересные вещи. Ну, они могут быть незаметны для, знаешь, типа ну это не миллион же выиграл, ты просто, я не знаю, мне там кто-то похвалил. Или, ну не знаю, там девушка пригласилась прийти на свидание, или она приехала тебе домой и сделала тебя охрененными, нет. Короче, это тоже все круто. Ты можешь сам обесценивать свои позитивные штуки, а можешь наоборот их собирать по кирпичику, и в итоге в конце вечера видеть, насколько крутой и качественный день у тебя был. На самом деле, что не только негатив был, а было дофига позитива. Поэтому, что тебе необходимо делать? Вечером, перед сном, Вспоминай все позитивные вещи, которые произошли с тобой за сегодняшний день Даже если солнце стало и был на улице жуткий мороз, но солнце приятно светило, ты пил чашку кофе и ты кайфовал этот этого момента Вспомни, как было здорово, вспомни, как было классно, ведь это было позитивно, ведь это было здорово И ты на какой-то момент забыл о всех своих проблемах и ты улыбался Твоя задача – концентрироваться и по кирпичику собирать вот такие вот позитивные вещи Более того, я тебе рекомендую еще один совет – заведи свою тетрадь позитива Записывай ежедневно прикольные яркие события туда, которые ты будешь вспоминать вечером Итак, за день вспоминаешь все самое прикольное, что произошло, все свои маленькие победы Даже чашка кофе, это тоже твоя победа, если ты от нее кайфанул И записываешь свою тетрадку То же самое делаешь потом в течение недели Прошла неделя, в воскресенье вечером можешь перелистать все свои предыдущие дни И выписать самые яркие события позитивные, которые были на протяжении недели воскресенья. Таким образом ты аккумулируешь все это четкое, классное, позитивное, что произошло за 7 дней И еще раз повторишь себе в голове, что было классно, что было здорово. И потом, по такому же принципу, ты ведешь отчеты помесячно, выписывая самые яркие приключения, самые яркие твои победы за неделю. Дальше. Это позволит тебе через какое-то время перестроить свое мышление. Кто-то, смотря на снег, говорит, о, опять будет слякать, опять будет куча сугробов, опять будут пробки, а кто-то смотрит и говорит, это же здорово, наконец-то вот, это самая настоящая зима пришла, можно пойти в лес, поиграть в снежки, романтично прогуляться с девушкой по городу, или просто посидеть возле окна с ней, а, приглушенный свет, бокал вина и кайфовать, видишь, одно и то же самое событие, но все видят его по-разному, и твоя задача сделать так, чтобы ты видел позитив, и тогда ты будешь этот позитив передавать другим людям и другим, Женщинам, в том числе, которые тебе интересны в плане соблазнения или выстраивания отношений. Также ключевая штука для того, чтобы у тебя позитив в жизни поддерживался, это наладить здоровый сон. Если ты спишь меньше 6 часов, этот сон нездоровый, ты часто пробуждаешься, что-то тебе какие-то снятся кошмары и так далее, и все плохо. То есть здоровый сон начни с 8 часов, потом можешь убрать ну, там, до 6 с половиной, поиграешься со временем, но минимум 6 часов это вот то, что тебе нужно крепкого здорового сна без ночных пробуждений. Дальше, это правильное питание Оно тоже влияет на позитивный образ жизни Ну и, конечно же, яркие, интересные хобби Подумай, чего бы тебе хотелось, чего бы ты хотел для себя Что бы ты хотел попробовать Может быть, ты мечтал прыгнуть с парашютом Или, может, ты хотел куда-то поехать, покорить какую-то горную вершину Или записаться на какой-нибудь мастер-класс Или пройти, я не знаю, какие-то актерские курсы Или стать художником Подумай, о чем ты мечтал Чего ты хотел, но почему-то до этого видео, до этого момента ты этого не делал Подумай, составь список того, чего ты хочешь сделать Чего, о чем ты мечтал И начни это реализовывать Следующий мой совет – это хорошая тренировка дважды в неделю. Занимайся спортом. Адреналин, тестостерон – это то, что тебе нужно, то, что будет повышать твой позитивный образ жизни. Ну и последний. Помни про все великие события, которые происходили у тебя в жизни. Они могли быть полгода или даже год назад, но когда ты о них будешь вспоминать, это покажет тебе твою ценность, покажет, что ты добивался успеха, и ты подумаешь, блин, ну все-таки ты не такой уж, да, мудак, что ты все-таки классный парень, у тебя что-то получалось. Концентрируйся на этих вещах, помни о них. Используй эти методики. И у тебя все получится. Ты выстроишь позитивный лайфстайл. ты сможешь классно и круто общаться с девчонками. И этим будешь их сильно притягивать. До встречи.